Всем привет, дорогие друзья, партнеры. Но ну, В основном это видео относится к нашим партнерам. Но ну, если гости увидят это видео, ничего страшного, послушайте полезную информацию. Итак, внимание, акция. Дослушайте, пожалуйста, видео до самого конца. две 3 минуты, я вам сейчас все поясню. У нас действует акция в компании ЖНС в конце февраля. Благодаря тому, что было, было у нас мероприятие в Грузии, в Тбилиси, Лид ЖНС, компания говорит, есть акция, вы можете купить продукты в два раза дешевле. Итак, вы знаете, все наши продукты ЖНС Резерв известны во всем мире. Люди получают очень классные результаты по здоровью. Он работает с нашей иммунной системой, защищает наш организм. И второй продукт Ревитаблю. Эти два продукта, наши флагманы, которые в зимний-весенний период помогут нашему организму, защитят от всех вирусов, заболеваний и прочих вещей. Вы знаете, что сейчас идет авитаминоз, весь мир гудит, что вирусы, берегите свое здоровье и так далее, и так далее, и так далее. Итак, друзья, вот эти два продукта в нашем магазине стоят стандартная цена 185 евро. Сегодня компания говорит, можно купить эти продукты за 108 евро, то есть приобретая продукт, вы сэкономите, можно сказать, 80 евро. Второе, можно его купить и порекомендовать друзьям, знакомым, постоянным клиентам еще на этом заработать деньги. И третье, запустить дубликацию в своей организации, ваши партнеры, которые будут покупать продукцию, вы еще будете дополнительно зарабатывать деньги. Запустив правильную дубликацию, ваши партнеры, приобретая эту акцию, растут в статусах, закрывают денежный промоушен, выполняют поездку в круиз по Средиземному морю. То есть, очень много привилегий. И все мы пришли зарабатывать деньги сюда, так ведь? Вот ответьте себе на вопрос, ты пришел зарабатывать деньги сюда, да? Или если этот гость, вы не знаете, где заработать денег, вот я сейчас вам поясню. Я использую продукт для себя. Первое, это я защищаю свой организм от всех вирусов и помогаю ему на системе работать э, усиленно. И знаете, что люди, которые получают результат по резерву, вот, если их применять в паре, эти два продукта, резерв вот, в один пакетик в день, выпивая ну, вместе с едой, принимая, и через 15-20 минут добавляя Ревитаблю, вы эффект работы резерва увеличиваете в несколько раз, то есть, и еще получите результат. То есть, сегодня это дешевле продукт, а результат вы во много раз получите, то есть, эффективнее будет, эффект будет лучше от этих продуктов. И по деньгам, всегда используя акции, ты растешь карель, всегда зарабатываешь деньги. Друзья, ни в одном бизнесе невозможно заработать денег не купив что-то и не продав или можно просто без вложений порекомендовать кому-то и человек купит вы заработаете деньги сейчас тот момент вот умные люди кто-то 10 пакетов купит 10 пакетов купил по 80 евро 800 евро заработал как заработать купил продал все все в мире продается все товары продаются вы все покупаете и просто нужно порекомендовать, а сейчас актуально, весь мир кричит об одном. Как избежать этих, этих вирусов с наименьшими потерями? Вот, ребята, вот выход, есть продукт, который поможет нашей иммунной системе. И тот, кто умный, грамотный, услышит меня, он сегодня-завтра э, возьмет и приобретет эти продукты. Кто не услышал, друзья, ничего страшного, кто меня не понял и не услышал, ничего страшного, это ваша жизнь. Но моя задача, вот моя задача в бизнесе – помочь своим партнерам, чтобы они были здоровы, чтобы они зарабатывали деньги, чтобы росли в карьере, чтобы они были успешными. А можно пойти другой дорогой, не покупая продукты, э, говорить, что я здоровый человек, у меня хорошая работа, и ничего в своей жизни не менять. Друзья, пока мы не начнем меняться сами, у нас ничего не изменится. До тех пор, пока мы будем находиться в том положении, в каком вы сейчас находитесь, а вы мечтаете, все у вас большие цели. Вы хотите быть свободными людьми, вы хотите путешествовать по миру, вы хотите помогать другим людям, Ну, у каждого свои ценности. И вот этот момент, сейчас у вас есть лотерейный билет под названием компания Женес. это для партнеров говорю. Вы купили лотерейный билет, и только от вас сейчас зависит, сколько вы хотите здесь начать зарабатывать. С помощью этого лотерейного билета вы можете получать неоднократно, много-много-много раз, и тем более в пассивном режиме. Тех, кого интересует, вот если гости смотрят мое видео, вы можете ко мне обратиться, я расскажу, как можно в компании Jeunesse построить бизнес, не выходя из дома через интернет по всему миру. С такими классными продуктами, с таким маркетингом и с такими наставниками, которые знают, как не понаслышке зарабатывать в сетевом маркетинге. Все, желаю вам удачи, всем пока-пока.